Вечер. Ну, я думаю, что в такой э, праздник вот, будет уместно спеть песни, собственно, о любви. Потому что я уже очень давно о любви не пел, все в последнее время какие-то у меня темы совсем другие, поэтому можно будет вспомнить какое-то предыдущее мое творчество времен 12 15 годов и так далее. Первая песня называется «Твоя любовь». Туя радость мелом и невской преодолевая, Средь напускной небесности на день неизвестности, Не знал, что есть любовь такая. Даже все раскроется, Сотрется зло и смоется, И потеряет боль, значение, И потеряет боль, значение, твоя любовь, как символ очищения, твоя любовь, как за грехи прощения. Она безбрежней, твоя любви. Не по воле случая Рождаются зазвучия А их количество бесчисленно, А их количество Грехи прощение твоя любовь, Неброска вроде внешне, Но тема на безбрежней твоя любовь, твоя любовь. Очень часто как-то так получается, что какие-то прошлые песни начинаешь вспоминать, и вдруг писал об одном, на самом деле они оказываются совсем о другом сейчас уже. Вот еще одна такая песня на любовную тематику, называется «Мы с тобой похожие породы». И она как-то тоже вот, наверное, ну, по-другому сейчас я немножко воспринимаю, чем когда я написал. Мы с тобою похожей судьбы. Поколение мамы природы, Размышлений чьей-то борьбы. Увлекла оболочка нас в сроки И заставила быстро бежать. Мы не в силах сдержать слез потоки, И не в силах обятия сдержать. Сплетение неволь, эх, неволи, эх, злые темницы, Средоточие дикой тоски. Перед тем, как хорошему сбыться, Часто рвется душа на куски. И стоим мы с тобою обнявшись, Друг для друга желая расти, Не страстя мимолетным поддавшись, А надеясь себя обрести. Праздник Александра Шубина. Ты что, как ты этот праздник ощущение Ну, если говорить о подвиге, если говорить о ощущениях, ну, конечно, тут тут можно. Дать. если говорить о подвиге то это ну, да, конечно беспримерно это конечно я, я думаю что сейчас это наверное неосуществимо даже в какой-то мере и когда допустим что-то какие-то биографические сведения о, о священномучениках и вообще мучениках о, значит изучаешь то кажется что в общем то, что сейчас у нас какие-то происходят вещи, это вообще, собственно, мелочь какая-то. Вот. А если говорить о такой эмоциональной стороне, скажем, да, о может быть таком женском восприятии этого праздника. Ну, женское с моей стороны, да, потому что у меня, в принципе, много каких таких, сколько я учителем работаю, наверное, много таких качеств, которые скорее присущены. На женскому полу, да, <смех> вот. то с эмоциональной стороны это, конечно, ну, я даже не знаю, как это сказать, выразить. Это, наверное, наверное от веры идет надежда, а уже если все это присутствует, то появляется настоящая любовь. Наверное так. Хотя они наверное взаимно дополняют друг друга. Все эти. Я думаю, что тогда будет уместно такую песню спеть, которая называется "Разговор с учеником". Там, наверное, какие-то смыслы тоже есть. Переломив невежество, хребет, спокойно двери дай. открой и мудрость Подарив тебе свой свет Вдруг перестанет быть игрой И мудрость Подарив тебе свой свет Вдруг перестанет быть игрой Тебе откроются холмы наук Поля поэзии, мир снов И ты увидеть сможешь каждый звук и ты познаешь суть основ, и ты увидеть сможешь каждый звук. И ты познаешь суть основ. Освободиться разум скоро уйдет, простор очистится от мглы, и чувство веры задубит, сотрет неправды острые. Сотрет Неправды острые Ухлы И можешь смерти ты Тогда сказать Огнем костлявая Гори И можешь страх В музей порогов сдать Но разум не терять Смотри И можешь страх В музей пороков сдать Но разум не теряй, смотри. Бери А. Один ты изменить не сможешь свет, купаясь в замыслах благих. Переломи и вежество хребет и научи тому. параллель, что действительно, в какой бы сфере жизни не было, да, э, будь то там, с учениками работа, будь то, -то какое-то дело, да, действительно нужна, во-первых, любовь к делу, она рождает веру в то, что это дело получится или там то, что этот ученик раскроется, дальше надежда на то, что он раскроется, если у него вдруг что-то не получается, а вера в ученика, соответственно, рождает опять любовь. Уже ну, как бы через надежду. То есть интересно такой круг ворот получается. У меня еще есть времячка, да? Ну, на но. Хорошо. Тогда. Тогда, тогда, тогда. Да, тогда спою одну песенку о преждевременности некоторых вещей. Называется она «Прости меня» Давно я не пел Прости меня За неумелый Поворот За неумелый Сейчас еще Прости меня За неумелый Поворот На сцене жизни Я еще пока Робею Переходить Не научился Реки вброд, И с неба звезды доставать Я не умею, Но видит Бог, Что и я тебя как мог берег. Порою трогательно, А порой натужно, Не до посередине Наш пирог. Мы по краям его солили дружно, прости меня, за то, что слез твоих пролил, моря, наверное, а быть может, океаны, за то, что часто просто не хватало сил, за злые форта после затяжных пианом, но видит пол Часто слышать приходилось Мне говорят, друзья, ты просто не любил А что же есть любовь? Мне это не открылось Прости меня за то, что я не повзрослел Ребенком суждено мне быть всю жизнь, наверное но я ни разу ни о чем не пожалею. ведь мною много было сделано неверно, А что один грех за собой влечет другой, то аксиома, абсолют, и очевидно все видел Бог, Лишь мы не виделись с тобой. Но преждевременность, греха есть, разновидность. Друзья,